Всем привет дорогие подписчики, с вами канал CryptoGain. Сегодня посмотрим э, еще один проект. Э, проект реально достойный, э, сейчас сами в этом убедитесь. Называется он да, x 42 здесь немного некорректно отображается из-за того, что я перевел уже страницу на русский. Но в принципе э, проект, вы сейчас увидите, насколько он масштабный, насколько он на то что вообще по крайней мере то что нам вообще обещают то, что они себя представляют это в первую очередь то есть да то есть будет блокчейн который поможет вашему проекту любой вашей программе чему угодно любому вашему да, созданию условно выделяться да именно как бы вы будете размещать как они будут непосредственно да то что работает на блокчейне они по большей мере по большей мере как их хостинг будет и вы можете прямо у них размещать свою продукцию любую какая бы она ни являлась да то есть сейчас немного подробнее дальше расскажу да во-первых ребята команда это команда которая уже в этой сфере работает очень давно да которая, они ну, они это описывают да можно прочитать заинтересованно создание самой широкой и полезной блокчейн платформы вообще во всем крипто пространстве то есть они, думаю, будут конкурировать очень сильно с другими и обойдут многих. У нас был похожий проект не так уж давно, но здесь совсем другой уровень, здесь гораздо лучше все. Но это все, как всегда, да, слова изначально, но здесь не думаю. Общался с разработчиками, даже смотрел в YouTube, у них много, много кто брал интервью уже, да, естественно, они себя не показывают, не знаю почему, но не показывает. Но ну, у них брали интервью и, в принципе, Многообещающий проект, по крайней мере на Западе, них уже услышали и говорят, да, то есть это я не говорю про нас, да, ну в принципе в двух словах, что такое криптовалюта, которая они будут делать как бы платформу, да, и продвигать, там, публиковать ваши ваши любые программные продукты, будь то это криптовалюта, будь то это вообще любая цифровая валюта и так далее, это и они, именно их платформа будет помогать, будет помогать продвижению вас непосредственно и предлагает она вообще в первую очередь это будет естественно бесплатная транзакция без каких-либо платежей налогообложения. То есть сами создатели обходят это, они не берут ничего, это все будет полностью бесплатно, вы не платите абсолютно ничего. То есть э, я не говорю о том, что вам нужно что-то вкладывать и так далее. Да, у нас здесь будет постмайнинг, да, то есть все будет стакаться монетки, в дальнейшем будут мастерноды. Но здесь идет непосредственно вообще в первую очередь акцент на то, что это вообще все будет бесплатно. А сама идея мы примерно уже поняли, да, что у нас будет вот, создание блокчейна, который будет поддерживать самих разработчиков, их продукцию, которую они создают, которую они укладывают непосредственно на их платформе и тестируют именно опять же на их платформе, которая есть, да, на стороне там, блокчейна происходит. Дизайн это может немножко отпустить построение. То есть они здесь у нас. Э, но это не обязательно на самом деле читать. Э, можете прочитать, в любом случае все ссылки будут. Зайдите, посмотрите на сайт. Сайт очень классный. И в принципе проект я не могу сказать, что он прям вот новый. Он до конца еще не начал свой, свой функционал, до конца еще не начал действовать, но объявление у них было они еще был анонс в начале августа в начале августа и они не торопятся на самом деле не так как сегодня открылся да завтра уже деньги собирает уже кто-то исчез нет здесь они все делают спокойно никого не торопится у них есть дорожная карта но не вся но там уже можно посмотреть что они задумали и так далее то есть э, люди реально хотят сделать все четко один раз ну с таким планом здесь то что у них предполагают создать такую платформу тут э, право на ошибок э, на ошибку их вообще не должно быть они показывают что у нас в 1933 году в англии да то есть была отмена рабства и здесь они предоставляют вам свободу они с вас не берут ничего и с этим вас поздравляют да мы их благодарим за это у нас то есть вот они показывают что у них есть просто все чтобы вы любое приложение могли разместить непосредственно на их не платформе да то есть э, все инструменты все они вам для этого предоставят это все полностью бесплатно ни в коем случае никто вашу идею не будет воровать но вы можете разместить все это у них я подробно не могу рассказать как это работает вы все это прочитаете есть подробное описание будут ссылки у меня, к сожалению, не хватит времени, да, я не буду сейчас видео выкладывать, чтобы все это да, вместе с вами изучить. Нет, это будет не очень удобно, не смотрим. По сборам у нас будет, естественно, 0, то, что будет это масштабный проект, это будет понятно, о нем уже много где кто слышит. Все будет, мгновенные будут транзакции, именно в их протоколе. Они будут отличаться от стандартных, да, что мы видим. И время блокировки у нас составляет 60 секунд, ну, естественно, это понятно, да здесь стандартная команда работает на полной реализации транзакций то есть они постоянно будут усовершенствоваться я вам говорю они не торопятся и реально работают над этим всем их будет кстати много кто рекламировать Этот проект вы еще услышите много где о нем все будет очень в принципе просто и будет увеличивать тут будет кстати система репутации и те кто я не знаю кто это будет рассматривать может быть там как раундфайдинг или еще что-то где-то будет что-то продавать на вас будет смотреть может быть кто-то ваш вас вложит деньги и видите система рейтинга система репутации вам в этом поможет да и вас могут рассмотреть как талантливого человека если вы находитесь в топе да со своим условным каким-нибудь со своей программой проектом и так далее что вы там будете представлять именно на их платформе то есть понимаете да, да пример для чего это создан это один из вариантов о котором говорю я распределение монет мы видим 75% идет нам, все остальное идет, это реклама, партнерам и так далее, это нормально. Это реальные цифры, знаете, всегда обещают, что приман себе 1% забирает, все остальное пользователям. Это все бред полный, вот реальные цифры, я считаю, что это очень честно и очень правильно, чтобы не какой-то был хромой, да на коленке сделанный сайт и вообще сам проект, да, сам блокчейн. Нет, здесь все сделано, будет четко, пускай да, все потратит деньги, но это будет сделано один раз и очень качественно. Будет у нас показано, что будут дальнейшие мастерноды, Сам запуск, как я вам говорил, 1 августа. Ну, они дорабатывают непосредственно еще проект. Он будет всегда дорабатываться. Не бывает, все прям четко сделано до конца сразу. И смотрим, это здесь уже у нас будут кошельки, у них уже будут контракты. У них там много на самом деле описания, не, не схожие такие с другими проектами. Почитайте, посмотрите. Магазины, система репутации, идентификатор контракта. Контракт аукциона и так далее посмотрите интересно здесь у нас показаны они но они себя захотели оставить анонимным пожалуйста это их не право у нас будут мы уже смотрим coin cadex o markets CoinGecko, да то есть мы смотрим все соцсети, все рейтинги, да, все биржи, где они будут представлены, где можно будет купить монету и так далее. То есть все это они уже здесь показывают, будут ссылочки. И здесь в ответ на, часто, на самые часто задаваемые вопросы. Пожалуйста, кого интересует, зайдете, посмотрите. Ссылки на социальные сети, это все будет добавляться. Но в принципе все будет у меня указано и в описании. Дальше я открыл на Bitcoin Talk русский перевод. Для нас очень удобно. Ребята уже постарались, все сделали. Здесь у нас идет подробное описание непосредственно, что у нас за проект, здесь будут ссылки, то есть белая бумага у нас здесь указана, сам сайт, Twitter, Discord, да, Reddit, все есть. Опять же, ключевые главные у нас особенности, да, вот здесь у нас показано, то есть это постмайнинг будет непосредственно, это будут транзакции бескомиссионные, э садчейны, это все настройка именно уже для самой работы, э контракты их не смарт, что они показывают перед высшим, об этом уже говорили. Да смотрим спецификация монеты понятно 42 протокол 8 время 60 секунд блока и смотрит уменьшается награды с какой монеты и так далее то есть посмотрите приман 25 процентов большой да но он честный он честный они говорят реально очень много вкладывать разработку потому что у них хорошая идея она думаю требует вмешательства людей многих видите много очень партнеров на самом деле кто помогает им все это делать потому что много сюда кто будет заходить из проекта многие я думаю большие бабки здесь будут ходить среди них и как бы нужно все делать четко один раз ну, здесь смотрим, они, это то же самое, о чем мы говорили, да то есть куда будут деньги, нулевая комиссия, все биржи, это дорожная карта. Опять же говорю, у нас будет и мастер нода, я сейчас пацана не могу сориентировать, вы зайдете, посмотрите. Мастер нода будет немножко позже, если понадобится, я сниму еще одно видео, мы посмотрим еще, когда они уже полностью будут в действии, когда пойдут ноды и так далее. То есть, мы с удовольствием это можем все рассмотреть. Понятно, то есть в обществе сложное разделение первыми партнерами, это понятно. У них будут еще голосования сейчас идут. Видите, вот идет у нас проголосование, да, это тестирование. То есть команда запускает. Я не понял, что это за тестирование. Посмотрите. Это не касается нас, в принципе. Мы будем зарабатывать непосредственно на пост майнинге. Я все опишу, оставлю все ссылки где можно будет купить монеты и так далее они уже есть их можно уже купить уже можно начинать ходлить и в принципе проект долгосрочный ребят если сейчас будете брать монеты я просто их буду брать я думаю возьму себе 500 прям сегодня уже да сегодня сделал видео сегодня возьму еще не успел просто только упал домой, сразу видео записал и в принципе оставьте их не продавайте не смотрите вообще на рынок что там продается не продается цены сейчас вообще актуальные увидите, она вырастет, здесь просто 99% что-то произойдет. Все, всем спасибо за просмотр, я говорю, что по этому проекту, скорее всего, будет еще одно видео, будет подробнее все смотреть уже, когда будут у меня монеты, я посмотрю, сколько я заработаю за пару недель, и поделюсь этим с вами. Все, всем спасибо за просмотр, давайте всем профита, всем пока, до скорых встреч.